Сегодня мы поговорим о том, как создавалась Обложка к нашему первому выпуску. Счастливого конца света. Поэтому приготовьтесь. Наденьте 3D очки Они вам не помогут, но все равно, если есть, надевайте. Берите барабаны, чтобы делать барабаны на дырок. Поехали. Итак, друзья, вот как выглядит обложка, прежде чем вообще ее нарисуют. Ну, по сути, это просто белый кусок бумаги вначале, пока она только в голове Игоря. Но потом все появляется. Не ну, видно. Вот так она в голове кусков. Игоря. Мне хотелось нарисовать... Так, давай все-таки водное какое-то сделаем. <свес> <пишут> um. Прошел час. В общем, прежде чем рисовать обложку, я набрасываю варианты скетчи на бумаге. Это такие небольшие миниатюрки того, что я вообще хочу нарисовать на обложке. И вариантов бывает много. Бывает туча целая. В этом как раз случае было их много. Но я остановился на таком варианте, который рассказывал бы нашу историю в первом выпуске. одновременно много не рассказывал. Покажи, покажи варианты. А вариантов тут не видно. Это не варианты я уже начал набрасывать по частям, как должен выглядеть Оливер. Те или иные элементы. Вот тут он так кривенько выглядел. Это я на одном листе набросал, тут другое. Мне нравились некоторые зомбики, которых я позднее вот здесь вот обрисовывал. Вот здесь даже были разные варианты эмоций. был вариант, что Оливер смотрит куда-то вниз на то, что происходит в Софи. Но в итоге я остановился на таком Оливере, который безразличен к тому, что происходит. В принципе, это его такая эмоция, одновременно это такая забавная реакция на то, что происходит. Вот были... Комментарии без слов. Да, и был такой вариант, вот, что Софи и более мотоциклист были более крупным планом, но походу я отказался от этого варианта, потому что они были с Оливером одного размера и перебивали друг друга. В итоге этот вариант, который получился, был более выгодный. Ну, ты сказал в что ты набрасываешь много разных вариантов. Вообще, от чего ты отталкиваешься с этими вариантами? Сколько у тебя идей на обложку возникает вначале? Вообще, от какой идеи ты отталкиваешься? Вообще, я отталкивался от мысли, от того, что должно быть на обложке. О чем наш первый выпуск и что можно рассказать на обложке, опять же, чтобы немного рассказать и при этом зацепить зрителя, чтобы ему хотелось посмотреть, купить комикс. Судят по обложке... А да. потом уже дальше. Поэтому оно как бы должно передавать суть всего комикса, завлекать и при этом не выдавать. Да. Не спойлерить. Да, и были разные варианты. Я, правда, уже все не помню. Но так или иначе они опирались на суть того, что на обложке будет Софи и Оливер. Аманды пока не будет, потому что Аманды пока нет в этом выпуске. И, конечно же, нужны были зомби. Это основные элементы, которые должны были быть на обложке, зомби, которые угрожают нашим персонажам, создают конфликт, интригу. и, Ну и читатели, которые любят зомби, они были да. уверены, что То есть... в их ждет именно. Вот это основные элементы, как Оливер, Софи и зомби, будут на обложке. Я уже игрался с их расположением, показать, что произойдет. Было немало вариантов. Также были там с креслом всякие взаимодействия, что ли, сидит на кресле, Потому что отчасти это его такая фишка, он много времени проводит в кресле, Мас проводит даже дома. Это был пост о а том, как Оливер сидит на кресле. Да, или... это не первый вариант обложки, который я придумывал. Долго. Да, были варианты обложки и другие, которые были в целом на все три выпуска, как бы на первый эпизод. Но об этом позже да. может не получится сделать. И вот я уже начал потихоньку рисовать Оливера. Я сосканировал то, что рисовал на бумаге, потому что мне как-то на бумаге сподручнее было рисовать в позы и формы, и как-то это быстрее мне выходит. Я набросал небольшие наброски, чтобы понять, какой будет композиция и расположение объектов, но в дальнейшем все равно подправлял. И вот тут я уже начал рисовать фольвера, как раз ориентировался по вот нарисованной его версии, потому что мне казалось, вот эмоции, рука вот чем-то таким более подходящим обладает мистический форм я пробовал срисовать да ну смотри все равно обложки же не делаются так с любая иллюстрация не считается же обложкой все-таки там заказывают даже специальных художников для обложек что делает обложку обложкой вообще если так подумать и посмотреть на нее ну как я уже говорил в наших трансляциях, что все-таки обложка делает цепляющие многие элементы. Но основная из них это, конечно же, композиция. Она должна быть простая, но эффектная. И обычно простую композицию можно сложить из нескольких элементов квадратов, треугольников или прямоугольников. То есть это такие зрительные треугольники. Да, зрительные элементы на осях или внутри которых расположены. Наши персонажи или какие-то объекты Я Как они направляют наш взгляд Да, ну тут допустим Можно было бы обозначить То, что наша обложка разделена На два сюжета Это то, что происходит с Оливером То, что он не замечает зомби И нижнюю часть это то, что Софи и Байкер отбиваются от толпы зомби. Отчасти это и то, что происходит в комиксе, передает и создает композицию. Допустим, если провести вот здесь вот, вот так вот крестик, поперек. да, поперек, они как бы и создают невидимый такой вот крест. Эти персонажи направляются в разные стороны, и центр внимания оказывается поделен между этими двумя сюжетами. Да. два ну, по треугольника, треугольника получаются сверху и снизу. И mm. даже если провести вот прямые линии, поделить на третий вертикально этот постер, то мы увидим, что в центре внимания оказывается Оливер и наши персонажи, а по бокам оказываются зомби. Это тоже как бы помогает. Один из способов воспринять... Информацию, и если смотреть на последний вариант обложки, который в итоге вышел, если смотреть, опять же, прочертить такие оси, то получается, что равноудаленные элементы, вот как допустим, если здесь провести черту, где-то и на уровне глаз Оливера пройдет черта, она обращает опять же наше внимание на нужные элементы. Кстати, ты не сказал, что ты также вначале предусматриваешь надпись и будешь располагаться? Да, мы к этому сейчас вернемся. Здесь вот как раз должно быть предусмотрено что-то под надпись, по-моему. Под ногами. Вот это под надпись, это для выпуска планировал. Вот здесь даже подпись женские зомби», возможно. Я еще думал по ходу какие будут зомби, потому что Да, как видите, здесь они другие пока Пока, пока другие, да есть. И делал себе какие-то пометки по объему Как будто бы они окружены. Кстати, если помнишь, один из вопросов наших подписчиков Был в том, как сделать обложку динамичной вообще Опять же, помогают какие-то наклоны персонажей Их движения, действия создать экшен в кадре Таких Вся Вся спецэффектов, падающих штучек тоже помогает кое каких деталей, оживляет ну и вот конечно же персонажей в всяких позах напряженных динамичных что они что-то делают пытаются что-то достать угрожать не просто стоят оливер в нашем случае наоборот более пассивный по отношению к тем же зомби которые активны в этом есть противовес кстати вот сейчас вы видите как меняется зомби некоторые элементы, помимо зомби, рука Оливера, и это, мне кажется, дает понять о том, что обложка и вообще весь комикс появляется не сразу в, в таком идеальном виде, как мы его видим в готовом варианте, mm -hmm. когда читатель а и он он кажется он? таким простым. И когда ты только начинаешь рисовать, писать, что-то вообще заниматься любым творчеством, ты думаешь, что это получается с первого раза, да, даже там, снимать фильмы. Все, что остается за кулисами, для тебя кажется таким обычным и какой-то данностью, а по сути все начинается с таких грубых черновиков, которые с этап за этапом подправляются, корректируются и уже доводится до большего совершенства, потому что мне кажется, в ты не принимаешь, а у меня не получилось, говоришь, у меня не получилось, на самом деле ты просто не перешел к следующему этапу, к следующему этапу, к следующему, уже со временем, когда у тебя появляется опыт, ты понимаешь, что... Вначале можно не тратить время на какие-то проработку деталей, а наоборот лучше пропустить несколько стадий Черновых набросок Да, сделать их черновыми, сделать их грубыми, сделать их вот такими вот непонятными витиеватыми Или вернее понятными только тебе как художнику Ну да, потому что в принципе даже на бумаге наброски и остаются идеями и ты либо оставляешь эту идею, либо переходишь к другой, либо возвращаешься к ней. Вот я тут менял В любом вид. случае прорабатываешь дальше и дальше. Да, вид зомби менял. Вот у меня уже был, в принципе, такой. Но мне что-то не понравилось. И решил, может, взять одного из зомби, который был в комиксе, попробовал. Но он мне также не понравился. И опять же, я выбрал эту зомби-женщину, потому что она была в комиксе. И мне нравится, как она выглядит, как персонаж. И Интересно, вот даже кстати, добавил собачку летящую, потому что... Вначале она не предусматривалась. Она была одним из людей, которые поддерживали нас всегда. Да, она не предусматривалась, но так как справа был толстяк, то я добавил собаку, чтобы уравновесить композицию, и они смотрелись равномерно. И не было каких-то перекосов. Ну и руки тоже. У меня не получалось вот нарисовать нормальную руку. Саша говорит, протез у него ходит. Я фотографировал свои руки или смотрел у зеркало, потом... Перерисовывал что-то ну, Она была нарисована как бы Ну вот потому что у меня не получалось нарисовать я перерисовывал свои руки и вот он получался так более правильные их нарисовать. Ничего страшного, если срисовывать себя, это своего рода исходник и исходники тоже не страшно использовать, потому что в любом случае ты не знаешь всего ну, и да. в любом творчестве, в рисовании, в писательстве, в съемке. Но ну, ты можешь себе не, все не знать, да. Пробовать что-то новое да. для себя каждый раз и поэтому в любом случае надо учиться, надо смотреть и в результатах этого поиска ты будешь находить что-то новое и и значит прогрессировать и становиться лучше. Вот я со временем увеличивал Оливера, так как он становился основой композиции, такой основой треугольника огромного, так как на него обращалось Зачем? внимание, а зомби уже отошли на второй план и они своего рода тоже составляли такой кружок, если говорить о формах, которые... Это это разделение как, на две части. Да, как фокус фотоаппарате, если сравнивать, тоже обращать внимание то, что происходит здесь здесь и снизу то, то, да, полук... полукруг пиджиковой формы тут я решил все таки поэкспериментировать да и посмотреть что можно добавить и добавил такие более а что ли, современные куртки стрижки он типа такие в цвет. кстати интересный еще элемент что когда рисуешь страницу либо рисуешь рисунок иллюстрации когда ты ее сделал в черновом варианте, потом обвел, не факт, что все будет выглядеть именно так, когда все будет в цвете и нужно будет по-другому расставлять акценты, опять же, правильно направлять движение взгляда. Потому что если сейчас, как Игорь сказал, мы всех выделили определенными формами, допустим, круг сверху, треугольник, то когда дело дойдет до цвета, нужно будет еще отделить персонажей друг от друга. Чтобы они не выглядели плоскими, что-то вроде воздушной перспективы. И чтобы же, не концентрировать, с друг с да, концентрировать внимание и, опять же, хотел сказать о том, что вот здесь мы видим был парень-зомби, потом я подумал, может все-таки добавить еще одну девушку зомби, но вернулся все-таки к парню, потому что подумал, что он будет создавать больше угрозы для нашей Софи, будучи парнем, чем девушкой. Еще, конечно, я люблю продеталивать, потрудиться над контуром, проработать его, чтобы все было чистенько, но всегда забываю о том, что когда ты раскрасишь все-таки внимание обращается на весь рисунок целиком а не то насколько красивый контур но это тоже приходит с опытом потому что вот как-то так кстати вот эти персонажи два сзади силуэтные такие они же были сделаны для того чтобы во-первых Создать большее количество угрозы А во-вторых, не захламлять И не зашумлять Скажем так, рисунок Потому что если бы опять Они были прорисованы в деталях персонажа Во-первых, это, на это ушло бы Лишнее время А во-вторых, они бы отвлекали на себя Внимание, так они такие схематичные взгляд Типа в расфокусе Да, они в расфокусе Это с одной стороны и стилизация А с другой стороны это возможность Не усложнять картинку и не отвлекать на себя внимание, когда оно должно быть на главных персонажах. Ну и вот этот способ время. Ну и тут я старался понять, откуда идет свет как его лучше подать, чтобы понять как будет более выигрышно это один из вариантов хотя мне меня по-моему тогда с первого варианта получилось я больше игрался именно с цветом все обложки, но это чуть позже а, будет. Вернись Класса, назад и скажи что ты тут понимаешь в свете в смысле вот эти белые пятна говорят тебе, что свет хороший, как ты это понимаешь? Я просто расставил свет с точки зрения, что у нас свет будет свет. как обычно сверху у нас день, светло И снизу будет более темное Так как нужно было отградить зомби Вот эту часть и акцентировать Внимание на названии Которое пока не обведено Это была новая версия названия И она еще не была готова И я думал о том, откуда будет свет Он будет более направленный Идти сверху вниз И даже немножко позади Оливера Потому что он откуда-то Со стороны зомби идет проходит сквозь одного зомби, проходит сюда, падает на них, проходит вот сюда. Там. Хорошо, как ты понял, что он правильно, что он тебе нравится? Я стирал в тех местах и смотрел, насколько происходит правильное выделение объектов. Вот здесь, если видишь, выделяется София благодаря свету, и наш байкер. Здесь выделяется Оливер и среди вот этих зомби они его как бы а, тоже то есть ты как так, бы, да, тоже пытался акцентировать внимание на наших ну, персонаж это да. то что нам нужно и тут уже перешли к раскраске, потому что контур был готов, и я понял, что следует делать дальше со светом, и набросала основные цвета. А сначала объясни, был у тебя все зомби? Зеленые? От ну, персонажа расскажешь. Сначала у всех вообще сплошной цвет, и я потом беру цвета, которые у меня, допустим, есть уже в комиксе. Любой да, любой сплошной. Потом беру цвета, которые есть в комиксе. Байкер уже был, Софи была, Оливер был. Ну и некоторые зомби были, я уже на глаз их брал, не, не прям пипеткой, просто на глаз, как опять же, в сочетании с основными главными персонажами, и тут они набросаны так кривенько, в дальнейшем, вот уже почищенный вариант. чем ты вообще делал плоский свет? Ну я рисую в фотошопе, и там есть удобная функция ограничения пикселей. Кажется, так она называется, когда ты полностью можешь залить там, где слои. На панели, со слоями. Да, на панели со слоями залить персонажей потом нажать эту функцию она выглядит как такой квадратик с шахматной доской что-то вроде этого она обозначает пикселей блокировку Очень и просто. я могу кисточкой рисовать цвета не выходя за краем вот этого зеленого цвета и вот поэтому я набросал сначала эти цвета уже потом постепенно стал подбирать цвета для каждого из зомби чтобы они не особо перебивали ну и соответствовали тем цветам, которые у них в комиксе, потому что вот этот персонаж был в комиксе, она была в комиксе, собака был, вот этот был, а этот был, а этот был, вот этих не было, но это уже еще более подчищенные цвета, более ровные то есть, опять здесь идет этап за этапом, когда чертове да, превращается в более чистовую версию. Да, и я решил попробовать набросать фоновый цвет, чтобы понять, каким будет фон, потому что я к этому моменту я еще не определился. Было. Да, здесь на самом деле только парочка из тех, что были. Тут что-то вроде граффити тоже. У нас была такая задумка изначально, что комикс все-таки имеет такую урбан стилистику, городскую. Что-нибудь уличное стилистику, связанную с граффити на с... Да, что за динамичное, чтобы было Он вызывающе классная. и интересно. Да. И вот тут уже пошел свет в соответствии с тем, что я раньше размечал. Его как-то накладываешь или заново рис. Использую разные способы, но, по-моему, я выделял контур, высветлял уже те цвета, которые были. При помощи тренировки. Да, да при помощи коррекции, Ctrl, U. Выделяю, опять же, так, чтобы не нравится акцентировать внимание еще фоновая, такая как наклейка, надо кстати сделать такой степень вот тут уже тоже попытки как-то сделать фон здесь ко мне летят во все стороны они стоят это уже зачатки того как я видел и как нужно было изобразить я понял что понадобится оранжевый фон меня немножко еще смущало что у такие полурыжие волосы но оранжевый цвет все-таки был скорее в том чем сливался с его волосами и опять же тут шло акцентирование внимания на оливере разделение на две части вот еще один из вариантов который который идет, вот, как я говорил, вертикальными линиями, но тут он идет вроде молнии. Как раз это послужило зачатком к тому, что получилось дальше. Вот еще один из вариантов, он мне это тоже нравился, красиво. потому что он такой вроде чистый из-за белого, но он не совсем акцентировал внимание. Он скорее... Ты не так передавал историю, как будто mm, бы. Да. Потому что Рыжий в нашем случае передает местность, где Жиготоль, верно? Да, такой. это каньонный а городок, каньон которые поблизости находятся, ну, да. вот, а который окружает, они в принципе в каньоне живут, которые окружает их город, он и... служит защитным механизмом в некотором роде для людей, которые живут в этом городе. Я остановился на этом варианте и тут тоже добавил свет, чтобы он был более такой яркий, направленный, как будто это жаркий день, потому mm -hmm. что и, в принципе, за ними такой яркий свет. Начали, опять же, постепенно появляться какие-то дополнительные идеи, как вот, вот эти вот зачаточки. Я вам предложил сделать, добавить такие элементы игровые, то, что... Типа мелодии, муми, да, пульт здесь, треугольнички, как от а PlayStation, крестики. Да, а, вот они уже более почистились для основателя. При том, что как бы сзади у нас такой вырисовывается каньон, своеобразно, они как бы все находятся как будто бы в каньоне, при этом мы решили сделать что-то такое нестандартное и наполнить этот же каньон поверх именно элементами, как будто бы они исходят, во-первых, от зомби, а во-вторых они являются атрибутами присущими Оливеру, и пульт и джойстик то, что он любит, и при этом кушает попку. Опять же, попытка в комиксе в обложке передать то, что находится в самом комиксе. Ну и это такое тоже что-то вроде урбан современного стиля, когда такие иконочки или значки являются атрибутами графики. Опять же, если говорить об акцентах, то фон в отличие от тех же зомби и персонажей рисовался без контура специально, чтобы не перебивать и не переманивать на себя лишнее внимание. Он просто такой как бы фоновый, и тут он рисовался уже чуть более такой как иллюстрация, чем в комиксном стиле. <сёк> да, сиджейшное. Кто не знает, сиджей это компьютерная графика вроде картинок которые <сёк> детальные вроде 3 d Да, как будто 3D. <сёк> и вот первое появление полноценная надпись и счастливого конца да, света, вот именно в курбан стире. и я уже по чуть-чуть подправлял когда увидел весь рисунок всю иллюстрацию в полной мере уже добавлял вот разъемки чистки более да, и чуть подправлял и ноги хоть я рисовал их целиком но когда они стояли в полный рост их ноги уходили под обложку и это не очень клево смотрелось смотрел слишком плоско поэтому я прибег так Такому трюку как стирание их ног в принципе это вообще не бросается в глаза но оно допустимо потому что все равно как как и, видите, не... и выше здесь и схематичность и конкретика и оно не мешает читабельности надписи да. ну и последний шаг это коррекция всего этого и кстати вот я добавил кусочек еще попкорна потому что заметил, что он ничем там не кончается как бы не очень бросается это в глаза, но... заметно, да, что... Когда есть, уже знаешь. Да, уже когда. Это запомнил. Но опять же, красные считают противоположно синему. И они такие на контрасте. Красная ведерка и синяя Софи. Да, и тут я опять же, вот дело делал... подозревать, когда... Не делал контур, чтобы он не перебивал наших персонажей Он также нарисован просто цветами И если заметите, те зомби, которые были схематически наброшены черным цветом Сейчас они зеленые, то есть передают цвет самих зомби Мы понимаем, что это зомби где-то сзади Какая-то угроза Да, но при этом они также без контура и не мешают нашему взгляду обращать внимание на обведенных персонажей да. ну, в принципе это все в итоге коррекция это последний этап когда картинка делается сочнее подтягиваются какие-то цвета которые не совсем такие в общем это тот этап когда саша может приложить руку и немножко поиграться с цветами ну что он э, смотрит на это с точки зрения как о, вот вот это то, что можно исправить. Я же смотрю на это как почти готовый вариант, поэтому мне исправлять не очень неохота, но все-таки надо, я знаю. Это одно из преимуществ, почему лучше работать в команде хотя бы с двух человек. Ну и если этот, этот второй человек невоображаемый, ваш друг. И потому что, когда я вижу картинку, в которую Игорь вложил много часов и стараний, и прорабатывал все, и ему все как родное. Я просто уже не вижу здесь разницы. Да, он не видит, в чем разница. И, во-первых, ему понадобилось либо время на неделю отложить и снова вернуться и ну, все подправить. Ну, это многовато. Ну, к примеру так говорит. Но все равно надо отдохнуть на что-то отвлечься. Либо я уже сяду и чуть-чуть попробую, Игорь скажет, нет, это не так не так потом мы найдем золотую середину и получится готовый вот такой вариант обложки тоже когда идет подбор цветов в некотором роде экспериментируешь потому что допустим такие белые волосы это как бы немножко зомби, зомби стильный получился но я подумал что это те же люди я подбирал Откуда цвета ты и знаешь когда ты превратишься в зомби нет, он скорее не сидует, скорее, наверное, покрашенный. Поэтому я думал, что лучше будет эффектно смотреться, чем будет правдоподобно, потому что в некоторых случаях, да и в комиксе, приходится прибегать к таким улучшениям в сторону неправдоподобности, а прикольности. Лучше выбирать сторону того, как что прикольнее смотрится, потому что когда ты выбираешь сторону того, что правдоподобно, ты немножко можешь потерять какого-то своеобразия Сти... да, стилистики. какого-то то шика может какой-то необычности, потому что нужно удивлять как и в самом комиксе, так и на обложке. Конечно, удивляет, когда ты видишь крутую обложку, а внутри какая-то ерунда. В нашем случае все ну, круто это, и внутри и снаружи. Да. Соответствовал тому, что внутри. И, естественно, сейчас есть такая тенденция, когда все пытаются а, удивить, удивить и за этим ничего не скрывать. Тут же мы стараемся сделать так, чтобы это было и красиво, и, Соответственно. и имело какой-то смысл, дополнительную информацию несло, интересную историю рассказывал, что любой читающий кто бы это ни был, не почувствовал что это пустая трата времени и что покупка не оправдывает себя, что чтобы это было скачено куплено или лежала на полке и появилась или вам хотелось кому-то отдать этот комикс. Нам хотелось сделать так, чтобы наш комикс был тем комиксом, который бы мы сами купили, который бы у нас лежал, и мы постоянно «О, давай посмотрим, давай посмотрим». И это был наш такой внутренний посыл, который мы пытались сделать и донести в этом первом выпуске. Вот, собственно, так я делаю обложку, а Игорь просто комитирует. Да. А как, как же мы еще делаем ну, ложки? Я надеюсь, мы ответили на все ваши вопросы. Если нет, и если возникли новые, вдруг, то обязательно оставляйте их в комментариях. Мы постараемся ответить или там же, или в новых видео. Ну, собственно, такой получился финальный вариант, который у нас прямо в комиксе. Выведут все, кто покупает наш комикс, поддерживает нас, помогают нам работать над продолжением. Спасибо вам всем огромное.